День добрый дорогие друзья, я Игорь Черноусов, и продолжаю серию роликов о развитии канала. Я забыл в ролике, в котором рассказывал о внешней оптимизации канала, сказать, что же я еще делал в настройках канала. Конечно, <coughs> наиболее интересно это выглядит, когда у вас уже есть видео на канале. Вот, видимо только поэтому я и забыл рассказать значит что еще вы можете сделать в плане оптимизации канала после того когда у вас на канале появились ролики вот сейчас у меня их вот столько значит первое на своем канале обязательно создайте вот такого плана раздела это разделы позволяющие оформить ваш канал красиво Значит, внизу у вас будет кнопочка «Добавить раздел», нажимая на которую вы можете добавлять разделы и размещать э, их э, в нужном вам порядке, используя кнопочки вот вот это «Вниз» или «Вверх». То есть можно вот так вот менять разделы, порядок разделов на вашем канале. Ну, вот, вот так вот можно сделать. Да? Значит, прежде всего, вам необходимо создать плейлисты. Значит, плейлисты вы можете создать по-разному. Вот плейлист. Нажать на кнопочку Новый плейлист. Придумывайте название плейлиста. Вот я сейчас буду создавать плейлист, посвященный Павлу Сацулину. Ну, я так и наберу Павел Сацулин. Значит, нажимаю кнопочку создать. Вот, создается плейлист, в нем еще пока никаких видео Значит, обратите внимание, что у плейлиста есть описание вот здесь вы опять же должны в нескольких предложениях, а можно даже побольше опять же можно это делать и на русском и на английском языке, написать что у вас будет в этом плейлисте, ну например в этом плейлисте я выкладываю ролики, посвященные, посвященные лендарному человеку Павлу Цацулину. Ну и так далее. Значит, опять же возьму то, что я набрал и с помощью Google Переводчик Английский переведу на английский. Вот таким вот образом. Вот и нажимаю кнопочку готов. Значит, в плейлисты вы можете добавлять видео, нажимая на кнопочку добавить. Вот видео на вашем канале можете выбирать нужные вам ролики и вставлять в этот плейлист, например, вот так вот выбрать. Вот можете менять название этого плейлиста если хотите вот и если вам видео не нужно в этом плейлисте можете спокойненько его отсюда удалить Значит, когда плейлисты созданы вы можете на главной страничке нажимать на добавить раздел выбирать что вы хотите добавить но я в основном добавляю вот именно плейлисты выбираю один плейлист выбираю как он будет по горизонтали или по вертикали вот ну, например по горизонтали и выбираю какой плейлист вот мне сейчас покажут мои плейлисты вот например плейлист Павел Сацуль». Все, нажимаем на кнопочку готово появляется еще один плейлисточек. но пока он у меня пустой поэтому никакие ролики здесь не появляются это очень красиво смотрится и позволяет пользователям на вашего канала удобно производить навигацию по выбранным роликам. Значит, про трейлер я рассказал. Конечно, я еще возможно отдельно расскажу как я вот этот трейлер монтировал, потому что я взял ролик популярный, с вандамом от Volvo, и наложил на него звук. Так я расскажу в принципе, как это я делал. Пользовался вообще простейшим редактором Кантазией вот кому интересно расскажу отдельный урочек как же я это все записывал что я еще делал с каналом в плане оптимизации вот сейчас пройдусь сам вспомню и подытожу Значит, вот панель управления Тут видите подписчики уже пошли просмотры канала вот сегодня было 10 подписчиков кто то уже отписался от канала видимо разочаровался потому что я этот канал кинул в группу ВКонтакте по взаимопиару. То есть я подписывался, ко мне подписывались. Что еще делал? Значит, в разделе менеджер видео я больше ничего пока не делал. Так, значит, в разделе сообщества вот здесь вы можете работать с комментариями. Вот какой-то человек написал комментарий вот лучше конечно сразу же этому человеку отвечать и говорить что он молодец и ну напишу и динамичнее смотрится значит настройка комментариев смотрите у меня стоит комментарии разрешать вот все разрешено комментарии это очень хорошее средство для пиара ваших роликов теперь вот в разделе настройки канала посмотрите что я тут включил Но монетизацию пока еще не включал потому что ни просмотров, ни подписчиков нет значит более длинное видео было включено у меня платные подписки еще круто апелляция ID еще не нужна, а я включил только трансляцию, больше ничего Значит, настройки по умолчанию, об этом я уже говорил, я здесь прописал, для того, чтобы удобнее было добавлять видео. Вот еще два интересных пункта, которых я забыл сказать, но которым я пользовался. Размещение рекламы NVIDIA. Значит, что это такое? Во-первых, фирменный водяной значок. Замечательная вещь, обязательно его себе надо добавить. Я добавил значок с подпиской канала. Вот когда вы добавляете такой значок, вот, если я сейчас нажму удалить, вот он у меня исчезнет, этот значочек, да? Вот у вас будет вот так. Добавить водяной значок. Нажимаете на добавить водяной значок, нажимаете обзор и ищите красивую какую-то картинку. Очень рекомендую вот картинку, как у меня, картинка, которая призывает подписываться на ваш канал. Кстати, где она? Вот она. Подпишись на канал. Вот эту вот картиночку. Нажимаю сохранить. Вот такой водяной значок. Он обратите внимание на прозрачном фоне. Кому он нужен, обращайтесь, я вам его вышлю. Значит, вы можете начать, когда появляется этот значок. Вот все время, в конце видео, ну вот в заданный момент. Там, через на 0,5 секунде он у вас появляется такой значок. Значит, очень интересная вещь, это интересное видео. Значит, благодаря вот этому этой функции вы можете продвигать свои видео. То есть на ваших роликах будет появляться вот такая вот подсказочка и будет написано там интересное видео. То есть люди будут видеть, что вы им еще там рекомендуете классная фишечка, фирменная заставка то есть если у вас на канале есть очень короткий ролик до 3 секунд вы можете его сделать фирменной заставкой, он будет появляться перед всеми вашими роликами автоматическими, то есть его автоматически, его не нужно будет руками добавлять в каком-то редакторе я вот нашел короткое видео разместил его в качестве заставки делается это все добавляется аналогично как добавлению водяного значка, просто я не хочу удалять и переделывать как бы все заново теперь, очень классная вещь это поиск поклонников появился относительно недавно я сейчас удалю значит, что это такое вы можете выбрать какой-то ролик, который по вашему очень у ну, вас хорошо позиционирует, но короткий ролик до там, 15 секунд, 20. Ну, вот у меня тут достаточно длинный ролик, 46 секунд. Но я его, ну трейлер своего канала, я и выложу ну, в поиске поклонников. Что это такое? Значит, YouTube будет этот ролик выкидывать как рекламу на других каналах и если у вас очень интересный ролик рекламный народ будет щелкать на эту рекламку и попадать на ваш канал и возможно будет на него подписываться это такая дополнительная бесплатная реклама что делается в разделе дополнительные? я уже говорил здесь вы можете менять название канала я все порываюсь человечище написать через и потому что э, есть э, запрос связан э, с этим словом а через е ну, только я один такой безграмотный значит э, я еще не привязывал пока никакой внешний сайт это я обязательно сделаю очень полезная фишечка вот Здесь я отключил пока, чтобы не стрематься а показывать количество подписчиков своего канала Ну, Как их будет, хотя бы больше сотни вот. Тогда я включу показывать Нажмем еще сохранить Вот в принципе все, что я сейчас на данный момент сделал с этим каналом Вот такое количество видео, вот такое количество у них просмотров ну вот таким вот образом в режиме реального времени я буду показывать, что происходит с моим каналом. Большое спасибо всем, кто досмотрел. Всем удачи. До свидания.